Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами смотрим обалденное видео странные мультики с персонажами игры Among Us Все, кто поставит лайк за 3 секунды, вы познакомитесь с кем-нибудь из Among Us 3, 2, 1, 0 Поставили лайк, молодцы! Ну а мы начинаем! Кто это у нас такой тот маленький, оранжевый, такой сладкий? Не надо слез У меня немножко неровно ушки а, вот что случилось Его папа или мама Ну, в общем, родитель Предок Не плачь, что произошло? Что с ним? Где он? Как? Так, топор Топор? Зачем топор? Что за жесть вообще? Они притворили, что якобы ему плохо Он начал его спасать А тот встал застрелил его Это вообще что за мультик такой? Так они злодей? Так они злодей? Как вы так живете вообще после этого, а? Что вы за люди-то такие? На самом деле они не люди, они... эти... астронавты! крыса моя, ты че моя сладкая там? Давай падай! Криса пойдет! Пау. У -у! Они замерзают! Они замерзают, неужели, они ее тоже хлопнут. Смотрите, смотрите, за мануха, за мануха. Опа. Что? Она его взяла, посадила, обогрела, облюбила, дала вкусняшку. Ему, может быть, не хватало мамы. Он просто связался с плохой компанией. И все. А! Все, не убивайте ее, не убивайте, не убивайте. Он говорит. Они такие, что? Не надо, не надо, не надо. Зачем они убивают друг друга? И тут он на нее смотрит и втюрился. Он в нее втюрился. А она такая думает, так кажется, у меня появилась семья, а маленький, маленький, второй большой, оба оранжевых, именно то, что я хотела. И вот они такие все, вы понимаете вообще, в чем замес? Я вообще в шоке. Они хотели, они хотели, они хлопают других подобных себе. И тут любовь спасла мир. Представляете, все как всегда. Что тебе стыдно стало? Зачем ты вообще это делал? Нереально заманивали людей, чтобы их чинчерили, чинь -чин -чин. Че? Кто это ее муженек, наверное? А эти оранжевые такие, нет, мы тебя не отпустим, мы тебя не отпустим. Теперь ты наша. Опа, опа, этот мужичок серьезный. Он говорит, что ты что там делал с ней. Я тебе сейчас... Тут у них какая-то жесть происходит. Или он приказывает... Я поняла, вот этот синий приказывает оранжевым, чтобы они якобы убивали. И он, он бежит за ней, чтобы... Она думает, что убить, а... А он не хочет ее убивать. Не нажимая на красную кнопку. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Все плачут. Она не сможет нажать. Она их простила. Она их простила. А тот синий сейчас, знаете, что сделать? Он ее, наверное. Да. Идиоты! Я говорю всегда, когда какая-то напряженная ситуация, не надо, не надо обниматься. Потому что кто-нибудь может сзади подойти и все испортить. Нельзя, мне больше всего раздражают вот в этих во всех фильмах. Какой-то кошмар происходит. Там какой-нибудь дикий замес, перестрелка, они. Нашли время. Тантарда-татан. -тан. Это, наверное, их вожак. БАМ. Импостер. Они по ней скучают. Они скучают по ней. но ну, что, скучать-то теперь уже все? Не уберегли, не сберегли, не спасли. Это и пришел ее дух с ним попрощаться. У них остался только цветочек. Неужели они не смогут оживить? I love you написано. Это она им написала послание на прощание. Это прекрасно, это прекрасно, друзья. Мне грустно. Очень грустно. А эти-то награбили, понаграбили своего богатства и сидят над златом, чахнут Но, мне кажется, нужна месть Я бы им всем отомстила Какой усатый астронавт И у него тоже есть маленькие, они тоже семья Нет, нет, нет! -а, а, Блин, такие жесткие здесь кадры, конечно, проблескивают. Вот эти вот с ножами, с ножевыми ранениями, с пулями в телах. Это стрёмно смотреть. Я понимаю, что это мультик, но все равно как-то неприятно. Что за розовое нечто? Сигнализация. <говорит> а тут вообще что-то страшное происходит, все валяются. Кристалл без присмотра, надо его забрать каким-нибудь образом оживить ту женщину в желтом и свалить с этой планеты, от этих плохих людей а мне нравится вот этот розовый оттенок ну, ничего удивительного, да, если посмотреть на мою атмосферу, обстановку жди здесь, сынок, он сказал и куда-то помчал у него, видите, один глаз такой красный, как у Терминатора. Но он, мне кажется, хорошо им видит. Мне кажется, там вычислительные какие-то приборы стоят. И поэтому он такой отважно. Он больше похож на не на астронавта, а на ковбой. Вы видите эту шляпу, эти усы? Может, Чак, Чак Норрис какой-нибудь? Замаскированный. А? А? Не надо рыдать. Я же говорила вам в начале видео, не надо воды. Чего все плачут сегодня в этом видео? Мне заплакать может еще? Я уже не могу, у меня кончились слезы. Плакать надо только от счастья. Кто там? Я просто хотела взять, типа, пиццу для моего ребенка. Никто никого не убивал, это вообще не я, я не при делах и так далее, тому подобное. Господи, какой драматичный сюжет разворачивается на наших с вами глазах. Это немыслимо. Я уже не могу смотреть это все. Мне грустно. Следуй за мной, он сказал. Так а что плакать-то? вместе все живы. Че вы рыдаете из-за пиццы какой-то? Не надо! Он моргнул своим классный, красным глазом один раз. Тут все стало понятно. О, красная мангазик. О, за что? Он его своим красным глазом сжег просто так. О, нет. О, да. Я не знаю. Разборка века, разборка века у нас с вами на наших экранах. У меня разные уши, они просто в разные стороны. Одно падает, второе стоит. Может, тогда это... по Так вот. Чего все плачут? не объяснить не а? Почему мне так смешно, когда они плачут? И грустно. Как это может быть одновременно? Его выбросили. Итак, у нас тут следующий сюжет. Вижу двух розовых одного фиолетового идеальное сочетание по цветовой гамме, как мое, с моим креслом. И что же там? Соединяем. Там нож. Там. Дружба, жвачка. Руки нет. Я буду убийцей, он сказал. Что происходит? Фу! Это реально странный мультик. Самый странный мультик, который я видела вообще в жизни. Не волнуйся, я в порядке, он говорит. Here, song, the... Это тебе для твоей смертельной раны пластырь. Me, Спасибо, что спас меня. Да пожалуйста. Oh God, что происходит? Не будь убийцей, не будь убийцей. Я, говорит, хочу. Это мультики такие нынче, да? Дебильные. Боже. Давайте все уезжать с этой планеты и, пожалуйста, не прилетайте на нашу. Я вас всех прошу. Вот эту вашу вот банду, всю вот эту вот банду я вот, вот собираю, вот сейчас вот так вот вот своей рукой. И говорю вам, летите куда-нибудь в космос, где только метеориды, астероиды и неизвестные галактики, где, возможно, живут уникальные существа, которые вас сожрут. Кто там? опять начинается плакать кто будет розовый что-то с розовым произошло он грустит вот слезы пошли я ждала больше слез больше больше больше еще Итак, он должен якобы что? Выпрыгнуть оттуда, да? Да. За то, что он не исполнил свое задание. Это драма, ребята. Истинная драма. Сейчас ты тоже выпрыгнешь, если ты выпрыгнешь. То я не знаю, что будет с этим розовым ребенком. О! Он жив оказался. Вот такой сегодня у нас был мультик. потрясающий, странный. Я надеюсь, вам понравилось. Если вы не видели это видео, посмотрите его тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас люблю. Целую. Пока!